Внимание, внимание, говорит и показывает Москва. Дорогие друзья, сегодня 20... 26 июля 2016 -го года, прошу прощения. Я сегодня приехал за Игра, еще пока не понял, где это Дорогие друзья, все прогрессивное человечество, все, все люди доброй воли более... празднуют Вторые 25 лет молодого, красивого, к сожалению женатого мужчины которого, знают и любят все, кто хоть раз в жизни интересовался русской авиацией. Здесь русский слово прилагательное. Русский украинец, русский белорусский, русский еврей, русский тазик. Все, кто говорит на русском, все русские. Как известно, главная сила воина не в его автомате, не в его самолете, не в его ракете, а в его душе, которая помогает держать подбитый самолет. И вы знаете, что во время Великой Отечественной войны тяжело раненые летчики доводили свои боевые машины до земли. Не уходи, не уходи, птичь Иди сюда, сейчас Пойдем, я... Просто это официальная процедура Я извините, я забыл представиться Исполнительный директор Всероссийского фестиваля Патриотической песни За Россию Десант и Спецназ Полковник запаса Михаил Коленкин У меня нет опыта, у меня нет опыта врет, что никто не знает Дорогие друзья, наш фестиваль 5 лет уже проходит В прошлом году мы провели 161 концерт. в этом всего 125 Мы ездили в два раза в Сирию, в Сирию в том числе Николай. Вот. Мы ездили в Донецк, Луганск, мы были э, за пределами нашей Родины. И э, наш фестиваль стал уже народным. И э, мы решили, что мы не будем делать прослушивания, так называемых, выбирать там, кто, есть, кто лучше, кто хуже. Есть люди, которых знают все. И мы просто попросили Николая, попросили Николая принять из наших от нас, от Союза десантников России, от героя Советского Союза, генерал полковника Александровича Востродина. Почетное звание почетного лауреата фестиваля «За Россию десант Спецназа». Этому человеку не нужны никакие звания. Он сам уже стал отдельной планетой Солнечной системы. Он создал свою вселенную, которую поднимает нас на небо и позволяет каждому человеку летать на вертолетах, на самолетах, сбивать, садиться на брюхо и так далее. И он делает самое главное Он душу человеческую В нашей нынешней кошмарной обстановке Когда против нас воюют опять 25 стран Как 75 лет назад Он помогает нам оставаться Самими собой В этом кошмарном беспределе Когда по интернету нашим детям показывают Как F-16 сбивают МиГ-25 А дети играют в эти игрушки Николай Анисимов делает то Что не делают десятки и сотни тысяч людей Которым за это платят государство Он родину нашу Родина – это не нефть, не газ, это не территория. Это не крики и размахивание флагом. Это 24 часа в сутки ты должен работать и жить по-человечески. Так, чтобы твои соседи с тобой здоровались первым. Так, чтобы твои дети были самыми лучшими, потому что это дети летчиков. И летчик – это высокое, великое звание человека. И все это делает вот этот скромный человек Николай Анисимов. Дорогие друзья! сюда, друзья друзья, друзья, друзья, от имени Союза десантников России я всех нормальных людей нашей страны, да, я думаю, что вы меня понимаете, о чем я говорю, да, мы хотим, вот у него ни одного звания нету, к сожалению, ему они не нужны, конечно, таким людям звания не нужны, ну понятно, да, ну просто там... Трижды заслуженный артист там, Республики Но, а Да, да, кавалер орденов Троцкого и Рыкова. Он наш Но у, нашего, у этого человека, мы считаем, мы должно, быть. должно быть Как вот медаль за отвагу, знаете, да там. Медаль за отвагу, пробитая пули Мы хотим, чтобы этот человек Мы хотим попросить его И он согласился Чтобы этот человек, если его спросят А ты кто, Колька? Есть, к сожалению, еще небольшое количество людей Которые на пределах СССР Не знают, кто такой Николай Ничнев я могу сказать, я лауреат Всероссийского фестиваля за Россию Десанты Списыва. Без дураков. Присутствие источник свидетелей. Снимай, пожалуйста. Извините, я очень долго говорил, я волновался. и сильно устал. Слава Дв. Дорогие друзья. Кто сказал слава ДВ? Молодец. Дорогие друзья. Пока я ехал сюда, я волновался, написал песню, посвященную Николаю. Нет, нет, здесь стоит, здесь, пожалуйста, здесь стой. И купайся в лучах славы. Тишина студии. Увлеченный небесными высами Поднимает нас в небо высокое. Николай наш, товарищ Анисима, летит над землей ясным соколом. Он нас рифмами точно верно он нам дарит свое вдохновение Его песни на лучшей наградою В понедельники и воскресенье Есть, конечно, носковые и дольные Пугачевы и бабкины разные Только муза блестящая кулина Нам за правду дает жизнь праздновать Для него не нужны переводчики Говорит он красиво и правильно И душа настоящего Николаем по русски прославлена, и душа настоящего мужика. Николаем по русски прославлено под моторов раскаты сквозь нее смыю мотор. Он с такой укромной дырки, а в до брюевых пуль сани доют граната. Не солдатам, некуда с ухостата, Песен Кокин и вмес, Ты прославивший летчика природой бои, Одаряй нас тихами своими, Онимай на высоты свои. Ну так что ж, дорогой именинник, За тебя уже вмазать пора все Подняли быстро. Подняли. Кто не поднял не налел, был американский шпион. Вот, спасибо, ты лучше. Еще раз. Ну так что ж, дорогой именинник, за тебя уже выпить пона. Михаил Калинкин. Миса, спасибо большое тебе. Ты лучший.